We'll be Валер, я знаю, что ты рыбачил в Штатах, да. вообще какая рыбалка там, где можно рыбачить, на какую рыбу можно рыбачить, расскажи немного об этом. Там рыбалка бывает всякая, можно поехать на океан, платная рыбалка на океане, можно ловить тунца, марлина, окуня, черного окуня, его называют страйбас там. Но я чаще всего ловил возле дома у себя, у меня там пирс есть свой рядом. И выхожу вечером. В основном зимой идет этот страйбас. Угу. Он идет на силиконовые рыбки, либо же на, эм, на живца. Это по получается хищная рыба? Хищная рыба. Он такой же, как наш судак, только более агрессивный. А на вкус как? -то? На вкус он очень вкусный. По, по вкусу он напоминает... Э, есть тонкие нотки форели. Тонкие нотки форели. И готовится он также как форель, э, сливочное масло, лучок, лимон лимон mm -hmm. режется кольцами, и это все запекается в духовке. И получается как… Может, невозможно слов... словами рассказать. А вот из знакомых рыб какие есть? Вот, что... э, есть карп, есть сазан, есть лещ, но леща очень мало и лещ там какой-то совсем другой. Рыба, похожая на леща, но она с зубами. Рыба, похожая на леща, но она с зубами. И сазан берет также на кукурузу активно, на червя вообще не берет. Сазана можно прям руками взять. Он плавает там стайками. Так много, да? Да. А вообще, слушай, а это платная рыбалка или вообще как Рыбалка там Пусть везде платная, да. Mm. там без лицензии нельзя ловить рыбу, либо получите штраф от полутора тысяч до семи. А лицензия сколько стоит? Лицензия стоит на год 25 долларов. Нет, нормально. На год? На год. Да у нас один визит по 200 тысяч спрашивают. На год 25 долларов. Отлично, отлично. Детям до 16 лет бесплатно. Бесплатно. Пенсионерам после 56 лет. Бесплатно. Тоже бесплатно. идешь берешь в магазине, покупаешь. Ну, ребята, бесплатно. собирайтесь в штат и поедем туда <laughs> на рыбалку. Там мест очень много. Там также клюет и судак, но а, судак тоже в есть. разных штатах, да. да. Я катался по всем штатам и <laughs> в каждом штате попробовал Океан, а какой океан? Где там, какой океан я там, рыбал? по-моему, Тихий океан. Да, Тихий океан. Тихий океан. У нас там возле океана аэропорт, прямо на воде, и вот прямо возле этого аэропорта есть большой пирс, где паркуются все лодки, уезжают которые на рыбалку. Но на катерах платная рыбалка очень дорогая. Ганя, заправляй машину, уезжаем в штаты на рыбалку. Едем. Едем. Ну что, спасибо, удачи. Валерия, я еще знаю, ты увлекаешься подводной охотой, да? Да. А там, как обстоятельства в Штатах насчёт этого? В Штатах обстоятельства совсем другие. Там есть места, где можно плавать, а где нельзя. И не везде ты можешь... Нырнуть. Нырять, да. Потому что там есть акулы. Есть акулы. ты уже никуда не денешься. А в бухаре где любишь вот нырять? Где вот вода намного чище, там для тебя удобного. Здесь в бухаре можно нырять на ходиче. Ну я там тоже нырял, я видел. Прозрачная вода, прозрак хороший. Но есть одно, но вода уже испортилась. Вода испортилась. Вода уже испортилась. А в, в океане каких рыб ты ловил в том штатах? А, в океане я ловил камбалу, еще ловил интересную рыбу. У нее перья черные, а сама она бежевая, и она хрюкает. И, ее назвали. Ну у нас и сазан тоже хрюкает тут. по-другому. По-другому. А вот с собой забирать они разрешают, когда ты ловишь, или ты должен отпустить? А, понятно. У каждого вида рыбы есть свой размер. Mm. Сазан другой размер, судак другой размер. Который ты можешь забрать или же обязан отпустить его? Да. Если больше положенного размера, то ты обязан уже отпустить. Mm. Там насчет природы очень строго. О, вот это вот хорошее, это хорошее, это вот как, как дала она, вот она какая, неприкормленное место, а вы хотели прикармливать ее, она и так тут голодная. Well, go that. Есть рыбачо? Да, ребят, вечерная поклевка. платвичка, Нарезку. Как раз на живца нарезку. Смотрите, какая красавица, маленькая. Ну что, ребята, вот закончились эти наши два прекрасных дня в рыбалке. наш гость. Расскажи, как что было это все? Было плохо из-за того, что был сильный ветер. Угу. Сначала ветра не было, ловили плотву, как вы видели ранее. Но по... с исходом времени у нас поднялся сильный ветер. Ловить стало невозможно. Как только солнце село, стало очень сильно холодно. Да, очень сильно. Даже резко сдувает с крючка, когда закидываешь. Но на утро уже у нас есть результат. Один судачок. Маленький, но все же результат. Это хорошо. Но, в принципе, да, ребята, поднялся очень сильный ветер. Я поднялся в машину спать, потому что ну, невозможно было. Клево вообще, под вечер уже остановился. Судака вообще мы не видели, ни я, ни Дима. Дима тоже пошел в машину спать. Отличился только вот наш гость, американец. Ему повезло. Он взял одного судака, небольшого. Но действительно очень приятно, когда держишь хорошенькую рыбу в руки. Это совсем другие ощущения, правильно? Да. Ну что, до этого поставим точку и попрощаемся с нашими гостями. Почаще выходите на рыбалку, на природу. Всем удачи на водоемах. Все будет клево.